С 3 по 5 июня КФУ организует Дни открытых дверей для иностранных абитуриентов на их родных языках. Онлайн-трансляции пройдут на площадке Microsoft Teams, где каждый желающий сможет задать интересующие вопросы. 3 июня День открытых дверей прошел на китайском языке. Будущим абитуриентам представили образовательные программы, реализуемые в университете, а также рассказали об особенностях приема в этом году. Вступительные испытания будут проходить в несколько этапов. Первый этап будет в период с 22 июня по 4 июля только для тех, у кого уже есть аттестат либо диплома образования. Все документы у нас в этом году принимаются только дистанционно. Для подачи необходимо прикрепить их в заявке до 19 июня, которая у нас подается. Даже сейчас, в период пандемии, те студенты, которые уехали к себе на родину, в том числе в Китай, продолжают обучение в нашем университете дистанционно через синхронные видеолекции, либо в рамках нашей платформы онлайн-обучения. А те студенты, что остались в общежитиях, они тоже имеют возможность обучаться без всяких проблем, но мы еще оказываем дополнительную поддержку, в том числе финансовую, материальную поддержку, для того, чтобы у них не было никаких проблем, они полностью концентрируются на сегодня уже сдаче экзаменационной, зачетной экзаменационной сессии. 4 и 5 числа онлайн-трансляции пройдут на испанском и турецких языках. Лилия Талипова, Универньюз.